Приветствую вас, друзья! Сегодняшнее видео, сегодняшний, сегодня понедельник, сегодняшнее видео ⁇ Настройка на неделю эм, ⁇ Вдохновила меня на эм, вот такую тему одна из моих подписчиц, одна из моих клиенток, э, которая написала, что я сейчас вышла работать в офис после самоизоляции, после удаленки. И я нахожусь в шоке. Э, я поинтересовалась, в шоке от чего? От того, что заново нужно осваивать себя, ощущать себя, находить себя в коллективе или что-то еще. Она сказала и это, и еще дорога. Я трачу на дорогу 5 часов, то есть 2 часа, 2,5 часа на работу в одну сторону, два с половиной часа в другую сторону. Я понимаю, что, наверное, у каждого из вас это сложилось по-разному. Расскажите, что сложилось у вас, как вы вышли из состояния удаленки, самоизоляции, если вам пришлось вернуться в офис. Это первое. И второе, каким образом можно избавиться от стресса, вот этого стресса, и переформатировать себя, перенастроить себя. Ну, конечно же, не расстраиваться, это первый раз. То есть, конечно же, продолжать заниматься, уделять хотя бы 2-3-5 минут каждый день зарядки утром-вечером. И именно это я планирую сделать в течение всей этой недели. Несколько упражнений, настройка на Позитив. Если вам моя идея нравится, присоединяйтесь к ней и жду ваши комментарии, самые активные получат от меня подарки.